Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Сегодня хотелось бы поговорить по достаточно актуальной теме, которая в последнее время достаточно много муссируется. Тема связана с тем, что идут там достаточно тяжелые торговые переговоры Китая и Соединенных Штатов Америки, то есть, Трамп очень сильно давит на Китай, и чем же можешь ответить Китай? То есть, Китай, в принципе, уже… он, он не имеет такого объема торгов с Соединенными Штатами Америки, имеется в виду ввоз американских товаров на территорию Китая, как, как он возит на территорию Соединенных Штатов Америки, и, соответственно, те пошлины, которые вводит Америка, Китай симметрично ответить не может. То есть, просто Америка столько не импортирует в Китай, сколько импортирует Китай в американскую экономику и звучат такие заявления что Китай сейчас разозлится и он является самым большим самым крупным держателем долга Соединенных Штатов Америки и он вот сейчас этот долг распродаст и это, соответственно, приведет к тому, что новые долги тоже покупать не будет, государство Соединенных Штатов Америки заимствовать не будет. И все это в конечном счете будет там, подобно ядерной войне для американской экономики, потому что здесь, ну, то есть, по сути, государство не сможет финансировать свой значительный дефицит, который образовался в результате... Многих вещей, да, то есть и большого долга размера, большого самого по себе долга государственного, и то, что Дональд Трамп, соответственно, дал налоговые льготы компаниям, госкрап, ну не гос, а американским компаниям. И на этом фоне, соответственно, бюджет действительно Соединенных Штатов Америки дефицитный, размер долга растет, и никто больше этого долга покупать не будет, потому что денег особо у никого и нет. А... Но первое, что хочется сказать, что... Ну и в интернете есть достаточно видео, я просто резюмирую. Мне на самом деле больше хочется посмотреть на этот вопрос с позиции инвестирования в Россию, да? то есть, почему Россия в этом случае может стать неким таким бенефициаром всей этой ситуации и почему Китай этого делать не будет. А, смотрите, что получается, да? то есть вы являетесь Китаем, Некой такой страной, которая запретили, ну не запретили, а на товары, который Соединенные Штаты Америки наложили очень большие пошлины. А американцы по-другому поступить не могут. Ну я об этом уже говорил в предыдущих видео, давайте на этом останавливаться не буду. То есть в принципе американцы тоже сделают, делают это вынужденно. да, Им нужно пополнять откуда-то государственный бюджет, а откуда его пополнять непонятно. Поэтому они сделали пошлины. Китай на это ответить не может. да И единственный ответ Китая заключается в чем? заключается В том, что э, Китай переходит из плоскости торговой войны, то есть когда вы пошлинами бодаетесь, так как у него здесь уже ресурсов больше нет. Китай переходит с режима торговой войны в режим валютной войны. То есть что делает Китай? Китай просто... Пропорционально, да, то есть насколько ему Соединенные Штаты Америки повышают пошлины, он примерно настолько же ослабевает юань. То есть, что он делает? Он ввязывается в валютную войну. То есть получается товары, которые производятся в Китае. И если юань по сравнению, по сравнению к доллару ослабевает, то в этом случае вы начинаете конкурировать с американскими компаниями. Все равно ваш товар в долларах будет дешевле, да потому что у вас юань меньше стоит. И вы начинаете конкурировать в рамках не торговой войны, а валютной войны. И в чем заключается большая опасность... Торговая война, которую мы наблюдаем в настоящий момент, негибкость Трампа приводит к тому, что Китай начинает втягиваться в валютную войну. Почему это является важным, почему является важным валютная война и слабый юань? Да по одной простой причине, что по-другому Китай конкурировать никак не может, ему все равно он понимает, что Америка это основной источник, где он зарабатывает свою прибыль. И когда начинают какие-то экономисты заявлять и опять кидать, ну, шапка за кидательством заниматься, говорят, что сейчас китайцы продадут американские трежеря, хорошо, давайте там в плане экономики посмотрим, что фактически будет являться, если Китай будет продавать американские гособлигации, которыми, да, он действительно является большим держателем этого долга. То есть, во-первых, он в моменте должен их продать, да, кто их будет покупать, объем достаточно большой, то есть на обратной стороне должен оказаться покупатель, который этот объем заберет, или Китай тогда должен дать существенный дисконт к рынку, да, то есть, по теряя в доходности. Они, наверное, тоже не дураки, чтобы терять деньги значительно. Поэтому первое, что я понимаю, что Китай в любом случае распродавать сейчас американский трешерис не будет. Сокращать позицию? Да, конечно же, будет. А в каком плане сокращать будет позицию? Не будет покупать новых выпусков. И те выпуски, которые он в текущий момент держит, он просто будет постепенно из них выходить. Опять. Хорошо, выходите вы из этих выпусков. Что это получается? Это получается, что вы держали облигации правительства Соединенных Штатов Америки, а правительство с вами расплатилось, выдало вам деньги. Доллары. Вы получили доллары. Что вам с этими долларами делать? В евробанды перекладывать куда-то, в Европу нести, извините меня, ставки нулевые. Какой вам смысл? В Японию опять, какой смысл ставки нулевые? Что вы в этом случае тогда будете делать? В акции американских компаний вкладывать дивидендные. Ну, блин, извините меня, кто вам разрешит американские компании в этом свете покупать. В свою собственную экономику вкладывать, да. Но если вы будете вкладывать доллары в свою собственную экономику, вам нужно эти доллары продать, купить юани и тогда вкладывать в собственную экономику. То есть тогда вы полученные доллары будете конвертировать в юани, если вы хотите инвестировать в свою собственную экономику. Если вы будете конвертировать юань, значит у вас будет внутренний локальный спрос на юань со стороны самого правительства, да, который держит эти американские облигации. То есть вы будете привозить доллары, да, и за доллар покупать. И тем самым вы будете укреплять юань. А вам нужна обратная история. Вам нужно, чтобы юань был слабый. Поэтому вы и к себе обратно эти баксы не повезете. Отсюда, соответственно, напрашивается вывод. Что можно сделать, да? То есть то, что, в принципе, делал Китай в периоды кризисов, да, таких, он очень охотно заключал долгосрочные контракты на поставку газа себе, на поставку нефти с Роснефтью, да, то есть он просто вносил предоплату в долларах, платил это Газпрому, платил это Роснефти. <coughs> Другой момент, что тогда, впервые это было сделано, это был там 9 10 может, 14 годы. Это была ситуация, когда российские госкомпании вынуждены на это были пойти, да, потому что, получается, там, цены на сырьевые товары обвалились, мы, у нас там остатки экономического кризиса, и компаниям достаточно тяжело. То есть им нужно, соответственно, платить, то есть курс долларов в два раза увеличился за этот промежуток времени, есть а, обязательства в валюте, да, и у Роснефти, той же самой, у Газпрома, с ними нужно расплачиваться, и тогда, получается, компании российские компании они стояли в ситуации, при которой, э, ну, им можно было диктовать условия, да? то есть Китай приходил и говорит, ребят, да я у вас в принципе там объемы на 20 лет вперед готов выкупить, вот вам денежки, но я только хочу их еще дисконт получить от текущей рыночной цены, и которая и так находится на минимальных значениях, и тогда они были, до сих пор непонятно какие какая же цена газа, по которой посели Сибирь а Газпром будет поставлять э, газ в э, в Китай, да, и какая же все-таки итоговая цена нефти, по которой Роснефть поставляет контракт в тот же самый Китай. Но сейчас, как мне кажется, да, не факт, что это сбудется, это исключительно мое мнение. Что мы можем увидеть в перспективе 3-5 лет? Если будет эскалация, то Китай... Виде, как ведет себя правительство, и если Трамп победит на следующих выборах, Китай понимает, что Трампу пополнить бюджет невозможно, да, кроме как продолжать усиливать давление торговые соглашения. То есть Китай ему должен будет платить, и они не исключают того факта, что если вдруг Трамп победит, они вынуждены будут еще следующие пять лет жить примерно в таком же самом режиме. В этом случае они вряд ли будут наращивать позицию в гособлигациях американских. Те, которые они постепенно выходят, Доллары, которые они получают, во всем мире им вложить их некуда, ну просто элементарно некуда. А, облигации имеют там надежных заемщиков, имеют отрицательную доходность, а, гособлигации Соединенных Штатов Америки они покупать не будут, а, акции американских компаний им купить никто не даст, акции европейских компаний какой смысл покупать, если у них замедляется экономика растут рабочие места, то есть, скорее всего, в качестве безопасности самым разумным является, если вы понимаете, что вы капиталист, вам нужно купить средства производства и природные ресурсы, да, то есть вы просто можете купить нефть, газ, металлы, арматуру уголь, да, то есть просто у себя где-нибудь э, на складах это сохранить, потому что вы понимаете, что прибавочную стоимость вам все равно создавать надо будет, да, то есть вам все равно сырье понадобится и в этом случае вы можете на эту валюту закупать сырье для создания прибавочной стоимости. Кризисы приходят и уходят, да. А капиталисты со своей прибавочной стоимостью будут работать всегда. Я не исключаю, что решением китайцев, они достаточно мудрые люди, да, которые мыслят на десятилетия вперед, может заключаться в том, что или покупка компаний, которые занимаются добычей сырья, или прямая покупка сырья, которая может являться опять-таки «Газпром», ну, то есть, Газ, нефть, золото, ну золото, наверное, в меньшей степени, какие-то промышленные металлы, а... каксующийся уголь да, для производства металлургии. То есть, в принципе, могут покупать. К чему я это говорю? Электроэнергия, да? К чему я это говорю? Почему я про это говорю? То есть, я хочу показать некие мышление инвестора, да? то есть каким образом ты делаешь вот этот вот мостик, да, переходной мостик от того, что заявляет о том, что Китай может обидеться на Америку и прекратить покупать американские триджеря, к чему в принципе это может привести глобально, да, путем исключения. То есть окей, давайте мы признаем это как за факт. Вот такие вот мысли, а как на этом можно заработать, да? то есть в этом случае. Я не исключаю, что могут в ближайшее время начаться переговоры о каких-то существенных вливаниях со стороны Китая в экспортно-ориентированные компании российские. И в принципе экспортно-ориентированные компании, несмотря на то, что мировая экономика вползает в стадию экономического кризиса, я не думаю, что здесь китайцы тоже будут очень быстро это делать. Да. Я думаю, что это те еще ребята ушлые, они не будут прямо сейчас на это идти. Но когда экономика впадет в кризис, когда акции компании будут снижаться, я не исключаю, что мы можем, сможем увидеть достаточно большой спрос со стороны китайских инвесторов, китайских компаний. вообще компании с государственным участием китайских, которые будут участвовать в каких-то сырьевых проектах, которые будут фиксировать для себя определенные привлекательные цены на сырьевые товары, и которые в какой-то степени ну, спокойно можно относиться к экспортно-ориентированным компаниям российским. И не говорю, что покупать прямо сейчас, просто я не исключаю, что в период кризиса может появиться очень серьезный, мощный покупатель оттуда, с азиатского региона, у которого к тому моменту будет кэш, у которого к тому моменту будут доллары, и который сможет покупать, и не думаю, что он будет ждать самых-самых низких значений, то есть при коррекции там в пределах 20-30% какие-то экспортно-ориентированные компании данным клиентам будут интересны. Вот над этим я прошу вас подумать. Если понравилось видео, то ставим лайки, подписываемся на канал, щелкаем на колокольчик, чтобы получать актуальные видео. И увидимся в следующем видео. А на этом у меня все. На связи был Максим Петров. До свидания вам и удачи.